Всем здравствуйте! Сегодня я буду делать пиццу на сковороде. Для этого мне понадобится для теста мука, чайная сода, чайная ложка, сахар, чайная ложка, соль, чайная ложка, стакан кефира. Это для теста. Для, теста. для начинки мне понадобится колбаса, кетчуп, майонез, сыр и помидор. Вот такая вот простая вкусная пицца на сковороде. Для начала замесим тесто. Надо будет просеять муку, а еще хочу добавить в тесто, также я добавлю 2 столовые ложки растительного масла. Просеиваем муку, ну, где-то вот такое количество, грамм 400. Добавляем чайную ложку чайной соды, пищевой соды. Сразу добавлю чайную ложку сахара. И соль. Тоже чайную ложку. Все перемешаем. Добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла, может что-то добавить оливковое, там, уже на свое усмотрение. И стаканки кефира заливаем. Тесто должно быть примерно как на пельмени, только чуть-чуть пожирнее. Замешиваем тесто. тесто. Оставляем его на минут так 20, чтобы оно немножко успокоилось. Если оно еще продолжает вас немножко липнуть, можете еще досыпать муку. получилось тесто, я разделю его на две части, чтобы получилось две пиццы. И оставлю его на минут 20. Оно очень мягкое, интересное такое. Может накрыть пищевой пленкой, но я закрою его в чашке. Тесто немного настоялось, теперь мы его раскатаем круглым, чтобы оно было. Теперь возьмем сковороду и будем выкладывать туда наше тесто. Сковорода должна быть холодная, чтобы мы его смогли нормально уложить. Не надо ничего смазывать. И вот так вот немножко бортики сделать. Сначала будем выпекать тесто на средний огонь. Ждем пока она немного у нас подрумянится. Подержал чеки еще, еще на этой стороне. Теперь будем собирать пиццу. Начинаем собирать. Начинаем собирать кипсу. Я смешаю майонез с кетчупом и смажу поверхность теста. Если кому-то не нравится там кетчуп или майонез, это все можно сделать по отдельности. ее и ставим на газ где-то на минут 10, до тех пор пока не растает сыр. Если сыр растаялся, все, пицца готова. На средний огонь закрываем крышкой и наблюдаем через крышку, как будет таять сыр. Огонь должен быть не сильным, вот сейчас примерно покажу, это это даже сильно у меня. Все. Ждем. Ну вот, наш сыр остаял. Думаю, там все готово. Пицца уже готова. Пропеклась хорошо. Мягкая, сочная. Сейчас попробуем разрезать ее специальными кухонными ножницами. Очень легко режется. Ушло на приготовление где-то буквально полчаса она того стоит две пиццы для нас как раз таки для нашей семьи состоявшие из пяти человек запросто за обе щеки если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал смотрите мои видео другие видео всем удачи всем спасибо всего доброго